Доброго времени суток, дорогие любители Counter-Strike С вами Александр Найв-Смирнов И сегодня на ваших экранах будет матч Который проходил просто тысячу лет назад Это Fast Cup Номер три, от проекта турнамент Clan Gamer И это четвертьфинал One hole против команды Hired Killer, карта Денюк Best of 1 Hired Killer начинает в атаке мне ребята очень быстро достаточно заняли Улицу, при этом контроль на улице Есть, он в общем-то достаточно пассивен Из-под он готов был сейчас Пытаться это дело принять, один из игроков Обороны, но, тем не менее, так, все-таки принимает решение зайти на точку А. Я здесь, конечно, с ними полностью не согласен. Абсолютно неверное решение, но что есть, то есть. Остается у нас после неудачного захода на точку э, в соло только лишь Агуша. И, конечно, перспектив у Агуши на самом-то деле на взятие этого раунда не так уж и много. Но вроде бы они есть, и можно что-то, конечно же, попытаться сделать. Не совсем тайминговая флешка, ну, как бы она задержит соперников, но совсем ненадолгом. Вот это уже более тайминговая, да, и как вы видите, несколько игроков-то ослепли. Но проблема в том, что Глок. Глок не простреливает через двери. И хоть ты, как говорится, стресс, не придется идти открывать, а здесь. Бомб has been defused, и до свидания. Победа в пистолетке. А, победа, кстати говоря, достается команде One Холл, Их состав на сегодня это Ротман с LSS. LSS, в общем, это подгрустный Дэнс. А, потрошительница, Вольверс и Лансер. Ну и команда Хайрат Киллер, собственно, это олд Counter мюлкей <coughs> Way. А, это, собственно, олд Counter, если кто не знает. Uh, ну, собственно, очень слабый это Филат, Хаус Бест, Агуша и Нео под ником Кесаме Ну и здесь, опять же, экономический по точку Б Сейчас попытались провести ребята из команды Хайрот Киллер Успеха, в общем-то, в нем достичь не удалось, но удалось поставить бомбу То есть мы получаем поставленную бомбу в первом пистолетном, поставленную бомбу на экономическом И, по идее, сейчас должен быть девайс на раунд у ХК, посмотрим э, за реализацией, если он, конечно, будет, есть всегда вероятность проведения еще одного экономического, но нет, ребята, покупаю девайсы, это значит, что сейчас будет, надеюсь, что-то интересное, но уж как минимум девайсы фейлить э, вообще ни в коем случае нельзя Так, ну и вроде бы по составам я прошелся, команды вам представил, название турнира озвучил ну и все, что, смотрим дальше, да, так как это фасткап номер 3, и этот четвертьфинал сейчас разыгрывается в билетик, в билетик, билетик в финал, разумеется. Нео отправляется на улицу, вся его команда в данный момент находится на инсайде, и пытаются с прострелов кого-то, как обычно, убить. В общем-то, классика жанра для карты нюк. И сам Нео, воу, жесткий Жё Нео, даблкил, минус Ротманс и минус ЛСС, хаешечка ну такая себе, с девятки вылетает сразу две флешики, самое, он же Нео ловит их, минус от Хаос Дебеста, и еще один плотный хэдшот от Нео, он ну, какой-то прям жесточайший, если можно так сказать, раунд, ну и 2-1, в общем-то, как говорится, произошла у нас смена меты после удачного Девайсного раунда Хайред Киллер а, забирают превосходство над своими соперниками сейчас себе а, И, собственно, теперь денег уже нет у команды One Hall Придется провести экономический на этот раз уже именно им Открывается скрипт достаточно стандартный опять же раунд Хаус the best забривает Ротманса Здесь широкий стрейф Не является ли это ошибкой? Но, судя по всему, не является Даблкилл Хаус умудряется все-таки оформить а здесь внезапное появление потрошительницы. С прострела его, естественно, должен был сейчас убивать Нео. Но этот фраг достается Агушей. Воллерс последний а, Повезло, что под хаешку не успел залезть полностью. Потерял 30 хп. Ну, тут, конечно же, конечно же, ничего хорошего здесь, в общем-то, не могло произойти. Ладно, это и так очевидно. 2-2. А, ну и, в общем-то, предыстории у этого матча как таковой нет Единственное, что еще можно добавить, конечно же, что он про проходит на фасткапе Собственно, все матчи этих турниров всегда проводились именно на фасткапе Поэтому, как бы, как обычно, да Но если, как вы знаете, да, смотреть э через табло Иногда счет бывает только неправильно отображается Так как это все-таки, ну, достаточно старенький матч как вы можете догадаться. Ну что, попытки прострелить и минус от Лансера. Это неудачная зачем-то аркада в одного. Нео врывается в мейн. Доблкил успевает сделать Нео. Лансер снова дает еще один... Фраг, но на этот раз уже Лансер, естественно, с этой позиции никто не отпускает, на девятку открывается, потрошительница сразу вырубает Агушу, какой хедшот нахрен от Милки Вэя, кстати говоря, если кто не знал, это бывший игрок команды Ван Холл, я не помню, говорил я об этом или нет, но вот такой вот перебежчик сначала играл с этими ребятами, а теперь будет играть уже против них, ну и остается Филат. Посмотрим, как сейчас Филат еще сможет а, что-то сделать Хаешка такая типа под девятку сейчас была должна а, залететь Но уже Вольверс а, занимает позицию близкую к желтому и с конструкции, а, естественно, принимать все это дело будет достаточно удобно Но вот здесь действия Филата пока еще не ясны до конца Причем самому же Филату Он прокидал и под Б Хаешку, и под А флешку Ну и открытие все-таки под Эволверсом Ну здесь давайте смотреть Открывается скрип, ну вернее закрывается, да, открывается и Вольверс обнаруживает, естественно, Филата. Филат, к сожалению, в этот момент сыграл не совсем уверенно И в результате, пока долго пытался прочекать низ точки, нужно было просто поднять свои глаза вверх Устремить свой взор на конструкции и абсолютно спокойно можно было бы убить в таком случае Вольверса Так как сам Вольверс не обладал полным лайфбаром 3-2, ванхолл вырывается вперед Но это опять же сейчас, боже мой, чехарда Которая может повторяться Огромную тучу раундов Просто просто неизбежно Итого, мы получаем с вами Нас... Ни хрена себе мы получаем Что с вами, вот это ваншот царский От Вольверса, просто вакбанище Какое-то сейчас прилетело Единственное, что сделал Вольверс, это просто Один раз нажал <laughs> на Маус один, И это же сразу пуля прилетела в голову ну, надо же такое вот, чтобы произошло-то. А, потрошительница не выдерживает, выходит в аркаду, понимает, что там уже есть попытка выхода на точку. Бомба лежит в спине, потрошительница подбирает калаш, убивает Агушу. Ну и, конечно, перестреливает Хаоса, который the best. Но который the best не в этом раунде. 4-2, дамы и господа. Ну, пока что весьма-весьма уверенно. One hold двигается по этому турниру. Ну, конечно, не будем забывать, что это оборона и, в общем-то... Куда более интересно будут все-таки действия коллектива хайрат Киллер во второй половине игры, потому что там они все-таки будут за сильную сторону. И во многом это уже предопределит э, итог матча. А, ну, а сейчас э, что? А сейчас что? Сейчас пистолеты, и там парочка девайсов совсем есть. Хаусу разбивают голову. Тем не менее, Хаус с разбитой головой умудряется еще пробежать под железом и забрать своего соперника забрать с него девайс. Под девятку запрыгивать сразу два ктшника. Здесь хаус, на дабл Даблкил от хауса, Замечательная игра. Ну а дальше что? А дальше пока ничего не ясно Ротманс и, и Лансер остаются вдвоем Ротманс забегает э, с радио Делает даблкил Ну неужели такой раунд команда Харит Киллер все-таки не смогут удержать? Ротманса во всяком случае до сих пор еще не разменяли Филат в спине И вот он минус от Филата Лансер последний Здесь нужно срочно бежать сейчас Конечно же Филату помогать э, Агуше, Потому что Лансер уже здесь И вот вам как итог всех этих э, лютых и диких перестрелок, победителями становится хайрат Киллер. Немножко я не сказать, что, конечно, удивлен. Но начало, собственно, которое положил в этом раунде Хаус Де Best, ну, по-моему, было очевидно, да, что после такого уже, как бы, практически не камбэкается матч. И вы сами видели, что это действительно так, и матч действительно не камбэкнулся. Ну, флешечка под скрип С целью просто, опять же, открыть скрип Да и заодно еще и э, Сыграть на чек из холодильника Ну, и дабл килл от Хайрат киллер Здесь, конечно, с пистолетами принимать точку А Это не самая лучшая перспектива Которой могли добиться One Hole Но, увы, нет денег, никуда не денешься Эвольверс тоже без минуса погибает. 4-4. Неплохой в целом раунд от команды Хайрат Киллер, но было бы интересно, конечно, если бы были девайсы у One Hole. Ну, если бы докабы, как известно, да, мы можем предполагать многие результаты и верить в то, что эти результаты действительно могли бы произойти. Но конкретно в данной ситуации... Uh, смысл о чем-то думать У обороны были пистолеты и уже не важно Есть ли девайсы у Хайред Киллера или нет Были бы девайсы у One Hall или нет Важно лишь одно Что девайсы Нужны были One Холл, но они Немножко неграмотно распоряжались экономикой 4 в 2 на аркадные действия От One Холл в очередной раз я не, Правда совсем не понял, зачем они были нужны О, oh, Потрошительница Хорошие хедшоты, хорошие. Два минуса удалось сделать перед смертью. Можно было бы выйти еще и на третий. Скорее всего, четвертого, конечно, не удалось бы забрать, но... Но попотел, как обычно, собственно. Потел. Счет. Счет. Счет становится 5-4. ХК вырываются вперед в этом нелегком противостоянии. Оно, я повторюсь в очередной раз, действительно нелегкое. Ну что, прокидка точки А. В очередной раз ХК принимает решение пушить именно эту точку. Агуша какой-то просто нереальный хедшот сейчас поставил своему сопернику. Пытается поставить бомбу, не позволяет ему это сделать игрок на 9. И тут же Лансер сюда уже выбегает с мейна. Без шансов, вообще без шансов. <laughs> я даже немножко в шоке от такого-то вот. Я совсем э, не ожидал, честно сказать. Ну, ладно. Как бы, в общем-то, ничего пока что по-прежнему смертельного нет. Как я всегда говорил, самый, наверное, стандартный счет на карте Нюк это 9-6 и 10-5. И мы уже в любом случае приблизились к, к потенциальным 10-5 и 9-6. Поэтому, поэтому, что, нельзя сказать, что матч идет как-то сейчас сверхъестественно. Вполне себе на адекватные действия, от, что от одной команды, что... Собственно говоря, от другой. Ну что, начинается раскидка под железом. Какая-то такая себе флешка от Ротманса ну, Наверное, ее стоило, конечно, кинуть в угол Чтобы она залетела поближе к железу Ну, к радио, прошу прощения Но не залетела она туда, куда было нужно Лансер, естественно, слышит сейчас движение на улице от Нео И ждет его, собственно говоря Уже единожды, кстати, Нео открывался в эту точку И э, убивал оппонента В этот раз сделать это не удается Но, невзирая на гибель Нео Команда Харрит все-таки прорывают позиции на железе Сейчас должен погибнуть Погибать Вольверс и 3 в 2. Атака как бы в большинстве, да, еще и погибает Лансер. Ну и тут остается только ЛСС. Давайте смотреть. Ой, топнул по железу. Ни хрена себе топнул по железу! Ой, помимо того, что топнул по железу, еще и тапнул по вражеской голове. 21 хп против э -э кучи хп у игрока Ой, прошивашечка от Агуши и не успевает э -э ЛСС покинуть Опасную позицию с вилок, ну и 6-5, как итог. Итог, кстати, достаточно любопытный в любом, опять же, случае. Хайред киллер, даже если проиграют первую половину, там, например, условно 9-6, я считаю, для них это уже практически идеальный счет. Ну, а учитывая, что они могут взять еще и седьмой, в целом могут также и за восьмой побороться, думаю, знаете ли, здесь Хол конечно, в опасности. Ну, к слову сказать, конечно же, ХК выставили не самый свой сильный состав. Да и не самый сильный состав, Также могу сказать, сейчас у коллектива One Hole в этом матче. Были куда более сильные ребята. Ну, сколько там сейчас? Два или три минуса от Агуши. Я не успел увидеть, кто сделал первый фраг, но два следующих точно было от Агуши. Потрошительница в соло. Ну, тут с 19 хп как бы тоже делать нечего. Можно, конечно, да, пытаться прошивать сколько угодно. И... Как бы и терпеть, просто терпеть, что в этом раунде будет поражение. И изменить это, к сожалению, потрошитель не сможет вообще никак. Вылетает Ротманс. К сожалению, сервер э, не принял Ротманса. Но я надеюсь, он быстренько вернется. Да, вернулся уже. Реконнект, а, скажем так. Непонятно, правда, для чего сейчас на фасткапе делать реконнект. Ведь статистика никуда не денется, даже после реконнекта. И деньги, собственно говоря, по-моему, тоже никуда не деваются, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться, так как на новом фасткапе я ни одной катки, собственно, не сыграл. И тамошняя экономика, и тамошние настройки серверов для меня пока что дикий темный лес. 7-5. <coughs> Прошу прощения, дамы и господа. Интересный матч. Уже на самом деле он очень интересен. При раскладе таком, что Хайред Киллер, в общем-то, добились седьмого раунда. И не самое... Ой-ой-ой, не самая уверенная экономика у команды One Hole, но как вы видите, да, даже с неуверенной экономикой вполне себе можно воевать, плюс-минус на равных. Агуша отрезает с маком сейчас соперника в, в мейне, ну и как бы проход на точку Б, видимо, у нас сейчас нарисовался, да, с учетом гибели потрошительницы. Три uh, в четыре, да, пусть и в меньшинстве Но точку Б в меньшинстве Куда более приятно разыгрывать uh, Что здесь забыл, вот uh, Филат Мне только непонятно, зачем сейчас позиция На скале, как бы Просто для чего Просто для чего Филат Ладно uh, Больше вопросов у меня сейчас к Филату И не совсем, как по мне Это, конечно, сейчас было адекватно Сыгра... С -а. <с -а> Пытается сыграть максимально аккуратно Одной пульки, конечно же, в этой ситуации достаточно, но ну и один в два. В целом, Эволверс и Лансер игроки неплохие, но здесь, конечно, опять же, нужно смотреть позиционку, да. Позиционы это вилки, это перекрестный огонь, и бомба, лежащая здесь, естественно, скорее всего, как бы это ГГ, но скорее всего. Ну да, здесь в любом случае открывался бы он под Лансера, открывался бы он под Эвольверса, его убивал бы второй игрок обороны, как ни крути. А поэтому 76. Расставленная была сейчас ловушка. Достаточно интересная и грамотная от команды. One hole. Позиционку они во всяком случае отыграли максимально уверенно. Многие команды просто решили бы, что нас типа двое. Побегаем, поищем и как бы все. Но здесь one hole продемонстрировали мастерство в плане выдержки. То есть они не стали лезть на рожон, не стали пушить оппонента. Ну и по итогу, как вы сами видите. Ой-ой-ой, Нео, какой же он жесткий Как же он раздает постоянно-то Ну уж прям плак-плак Что делать после таких раздач Еще один минус от Нео, и Вольверс остается последний 80 хп, уже 69 Ну есть диффуза, есть калаш И просто вылазка Аки, десантник Минуски самые, он же Нео И Агуша здесь добивает по итогу первую половину выигрывают Хайред Киллер, что лично по мне уже неожиданно и вполне себе, знаете ли, можно поздравить ребят в атаке, забрать первую половину против достаточно непростых соперников. Это достижение, достижение, ну правда условное достижение, да, потому что впереди там опять же будет полуфинал, да, и как бы попасть в этот полуфинал и дойти ли до финала, вот в чем вопрос, да, то есть в полуфинале все равно могут выбить и может что-то немножко не срастись. Ну а проигравшая команда в этой встрече в любом случае турнир покидает. И, конечно, в этом приятного мало. Под точкой Б сгущаются тучи. Но, собственно, не без проблем в желтом. Хаус Дебест отдался сейчас в руки соперников. И теперь, к сожалению, Хаус Киллер хотел сказать, Хайред Киллер играют в меньшинстве. Но благодаря Нео и Агуше. ХК смогли разменяться и выйти на 3 в 3 Что для них в данный момент весьма-весьма комфортно Минус от Агуши, ну и здесь уже не распаковать точку А Было бы огромной ошибкой И очень слабый Филат Разменивает погибшего Агушу. 2 в 1 И тут, конечно, с 19 хп Эвольверс, по идее, должен уступать 9 Но ФАМАС, сами понимаете, парочка берстов в головы оппонентов И на этом раунд может закончиться совсем неожиданно ну, конечно, самое главное еще не стоит забывать, что нам нужно будет аккуратно спуститься сверху, да. Минус от Эволверса один есть уже, но нет диффьюз китов, как бы, 7 хп. И просто разбивается нахрен Эволверса об землю. 9-6, дамы, опять, вот опять 9-6, дамы и господы Ну, что со мной случилось, почему у меня как-то тригерит теперь голова на фразу эту а, Обычно же как бы дамы и господа, а почему-то теперь дамы и господы Хрен знает, что со мной случилось, но вот как-то так Как-то так Что ж, 9-6, первая половина за командой ХК Очень и очень, кстати говоря, уверенная первая половина как я говорил, 9-6 счет стандартный, но обычно он стандартный-то в другую сторону. То есть, 9-6 обычно оборона выигрывает, а не атака. Ну, будем смотреть. Как бы все-таки интересно, естественно, интересно посмотреть за пистолеткой. Юспы против Глаков. Ну, кстати, два Юспа также есть в составе команды One Hole. Это потрошители и Вольверс. Здесь от... Вот оно что, как говорится, вот оно что Даблкил от обороны, минус от Нео, минус от Милки Вэя Ну, тут как бы, конечно, есть определенные трудности, да Ну, два Юспа и Глок по-прежнему имеются в составе ван холл И, в общем-то, это как бы еще не проигранное противостояние Но пропустил сейчас игрок с девятки, это очень слабо, же Филат Пропустил Ротманс, который успел под точкой Б сделать один минус такой, знаете, вот своего рода неприятный момент. Пропустил оппонента, из-за этого погиб тиммейт. Нехорошо. Нехорошо. Но, знаете ли, я вам так скажу. Главная победа. Ну, продал тиммейта и продал. Ладно, ничего страшного. 10-6. Пистолетка осталась за командой Харит Киллер. Теперь Hold безденежный и просто обязаны uh, пытаться сейчас... Что-то сделать ну, такое вот, что, что должно помочь им выиграть Ну, пока Филат, конечно, ломает двух соперников, используя МПшку Третьего еще с Юспика добирает И, ну, в общем, здесь все понятно что все непонятно В общем, плохо Плохой экономический раунд от команды Onehole Были забиты и уничтожены Ну ничего с этим тоже не поделаешь Как бы Девайсов нет, поэтому бороться Против даже той же самой МПшки В упоре, ну это сами понимаете Смерти подобно Что можно извлечь положительного Из такого раунда? Ну, наверное, то, что Лучше просто как можно быстрее Выйти, да, прокидать через Скрипт точку А и, собственно В каналке и на точку Б нырнуть Хотя бы с попыткой поставить бомбу. Ну, просто данный раунд от команды One Hole, в общем-то, не имел никакой цели, как по мне. Три девайса появилось у команды One Hole, Ранний бай, причем ранний форсированный бай. Но, как вы видите, Ротманс свой девайс оправдывает практически на 100%. Разыгрывает с точка, Филат с желтого убивает сейчас и Вольверса. И спрыгивает, кстати, с этой опасной позиции. Сюда же включается Милки минус от Нео. И что-то как-то прям вот... Удивительно плохо продолжают раунд ребята из команды One Hole, начав вот достаточно хорошо. Ну, в спину. Просто в спину, просто с МПшки разбирают сейчас потрошители, это 12-6. Ну, 12-6 уже само по себе как бы неприятно, да, учитывая, опять-таки, сильную сторону за ХК и небольшое отсутствие нормальной экономики у One Hole. Тут нужно, как бы так сказать, призадуматься над тем, что сейчас происходит. Ибо есть... Косячки небольшие с атакой э, С обороной, кстати, к слову, они тоже, естественно, были Счет говорит нам о том, что они действительно имели место быть Ну и аркада от Филата Неправда, я не совсем понимаю, для чего Но, учитывая окей Форсбай, хорошо, я допускаю такой вариант Что там в спину же бежит тип Да, да это был Лансер Его убивает очень слабый Филат А следом переспреивает... Ой, а там еще один А на еще одного патронов уже не хватает Но три минуса, тем не менее Филат все-таки умудрился сделать Потрошительница и Ротманс Ответные фраги тоже смогли оформить Потрошительница, что-то сегодня со стрельбой прям у него не то Обычно он стреляет гораздо качественнее Но в этот раз еще прям совсем Хаус Дебест перестреливает Ротманса, и тут уже 13-6. Пора, по-моему, выбрасывать белый флаг и сдаваться потихоньку, потому что, ну, 4-0 во второй половине тоже о многом говорит. К слову, фла флаг... <связывая> Фраг-лидеры, конечно же, это потрошительница 21 на 15, и Агуша 18 на 7 в каждом из коллективов. Э но неважно, кто фраг-лидер, важно, чья команда выигрывает, и в данной ситуации, конечно... Все весьма и весьма плюсовенько получается у ребят из команды ХК. Ну а аркада от Хауса оказалась менее удачной, чем обычно эти аркады проводил Филат. Филат, кстати говоря, с хаешки взорвал потрошительницу, и без своего фрак лидера остается команда One Hole. И очень интересную, кстати, позицию Нео, конечно же, занимает, да, запрыгивает на каналку и в желтом вырубает ЛССа ну, прокидка, собственно, самого же желтого, минус от Филата. И, по-моему, опять же, повторюсь, пора выбрасывать э, белый флаг, сдаваться и уходить. Но не те это, ребята, видимо... Это я про Холл, которые будут сдаваться. Борьбу они еще какую-то пытаются навязать. Разбивается каналка, погибает Ротманс, лансер последний. Ну, один в два ситуация не вот уж, конечно, самая приятная. И вот с этим минусом вообще все становится еще менее приятно. бог ты мой, Лансер, затаскивает, однако-то. А? Вы посмотрите, какой жесткий. Жесткий поистине. 13-7, дамы и господа. Хайрод киллер... Отдали своим соперникам раунд, причем вот опять же вам позиционка Позиционка, которая абсолютно в корне, естественно, неверная, да, то есть две каналки занимать неправильно Нужно было одному сидеть в закрытую и открываться с каналки, в которой погиб тиммейт Это не так сильно читалось бы, но скорее всего, не сильно читалось бы Однако, Здравствуйте! Однако, здравствуйте, Агуша готов принимать улицу И первый минус Агуша уже умудряется сделать Попытки прострела успехом, к сожалению, не увенчались. Ну, это, в общем-то, не страшно, да? Главное, что был сделан минус Уже, вроде бы, без фрага не отдается Агуша Это тоже, как, как вы понимаете, имеет под собой э, нормальное обоснование, да? Заключается оно, естественно, в том, что сам Агуша Если теперь погибнет, команда останется в плюсе Минус от Филата по лансеру, а Гуша продолжает ждать соперников на улице, там их, к слову сказать, двое, и все-таки не выдерживает, Откро... Ой. Ой! открывает и забревает сразу двоих, наглец. Ротманс остается у нас один, О, Филат разбивается, спрыгнув со скалы. Сразу вспоминается песня групп Король Шу, да, разбежавшись, прыгнув со скалы. Ну что, Агуша, сможет ли дотянуться до четвертого минуса при учете позиции соперника на крыше? Нет. К сожалению, нет, потому что в аркаду выходит хаос The Best и уничтожает... Своего соперника Ну а мы получаем 14-7 Счет конечно очень неприятный для атаки В двухкратном перевесе По взятым раундам находится ХК и ван холл нужно просто Сумасшедшим образом запотеть А в идеале нужно забрать 9 к ряду 9 к ряду в атаке С поломанной просто Взюзью экономикой Что делать я не знаю ну что, аркада по точку Б, хорошая ХАЕ прилетает туда И зря Мелкивей запускает соперников в упор Очень зря Огромнейшая, грубейшая ошибка Но благо, что Филат с Агушей смогли справиться Замечательно обставленный, опять же, раунд от команды ХК Приносит им матчпоинт Теперь одного раунда будет достаточно для победы и выхода в полуфинал А вот команде One Hole нужно уже теперь не 9 раундов забирать а 8. Но только не для победы, а для овертаймов. И я думаю, конечно, если даже это и получится, то ХК, кстати говоря, вполне возможно в таком случае проиграют, потому что будут, скорее всего, задизморалены. Ну и на, на матчпоинте, как обычно, за деньгами мы не следили, да? И поэтому у нас три дигла, Галил и Калаш. Ну и все, как бы. А, По-моему, все. Такое уже, наверное, не берется. Ну, хотя рано радоваться, да, как говорится. 3 в 2. Нео. Перестреливает лансера. Ну, тут потрошительница с семью ХП ГГ пишет Филат. Рано, конечно, писать еще ГГ, но учитывая, что нет девайса у потрошителя, и тут, как бы, все очень печально. И нет лайфбара. Минус от Нео, дамы и господа, и это 16-7. Мои поздравления принимает команда Хайрат Киллер. Они проходят в полуфинал этого турнира, а команда One Hole, к сожалению, его покидают. И даже если будет игра за третье место, то, увы, команда One Hall все-таки до нее не доживает. Ну а команде ХК я могу пожелать только удачи в полуфинале и, собственно говоря, отыграть этот полуфинал, ну хотя бы плюс-минус так же хорошо, как отыгран был. Вот конкретно этот матч на, на этом все Я прощаюсь с вами, дамы и господа У микрофона был Александр Найсмирнов. Не забывайте подписаться на мой канал, ставьте лайки И до скорых встреч в прямом эфире